Добро пожаловать в винодельческое хозяйство Бодега Сальтанца. Завод расположен в Риохальда, в местечке фон Майор. Это уникальное семейное предприятие. Меня зовут Эрвихио Адан, я менеджер по экспорту и член семьи. Наш регион знаменит своими красными винами произведенными из сорта Tempranillo. Для производства вин мы используем виноград со старых лоз с наших собственных виноградников. Я хотел бы с гордостью представить уникальный бренд Sierra Махика. Это прекрасное молодое вино из сорта Tempranillo, с фруктовым ароматом и вкусом. Вино легкое, питкое, очень приятное. В этом состояла наша идея создания этого вина. Мы хотели, чтобы им можно было наслаждаться с любой едой, пить в любом количестве и в любой момент. Как вы можете видеть, вино красивого цвета, пурпурное. Имеет характерный аромат темпранию. Ощущаются лесные ягоды и сухофрукты. Присутствует аромат розы и немного лакрицы. Вкус очень мягкий, фруктовый, хороший, вино питкое. Наслаждайтесь им в кругу семьи и друзей. Сочетается с практически любыми блюдами, которые имеют силу и аромат. Сегодня мы выбрали традициональные испанские колбасы и окорок, хамон. Качественные продукты и качественное вино. Прекрасное сочетание. С наилучшими пожеланиями из Риохи и желаю вам крепкого здоровья.